Банде Гуру Падад Дандаам Бхактабинда Саманитам, Шри Чайтанна Прabhум Бандни Там Нандо Саходитам, Шри Нанда Нанда Панша карпотору вишке пасиндубе вича, патита ананг пабуне бхавишна вибью, о, намо, нама, мукан каротивача ভাি पদ দवी সত্য বनমन नาย नमस्কিৃত नরच व नরতతमம் দव सরাस्वત व्यासంతত সাංकতাने কৃষ্ण कথ पদश ग্য प्रकाসানে Бхакти прамодакш Jagodvaron дейям сада pari saranyam bheta tiham puno dhopal bhava dibotham Биш Фуреджита Кемепикова Душу Адарши, Пурнана Рагара Сарамурти, Сараджика Майкада Кипама. Кришна Чайтана Прахунитананда, Сиаддайта Гададада Разива Садихи, Сиаддхитагада, Харо Сивасади, Гавура Санкт-ПетербургIAN Бdefская СALLYФАН net repay Гибond Б hating and living van Кришна иść Кришна Кришна резко и держится Мед Brazilian БессмысленFF Рама, Рама, Махари, Махари. Аджануламбита Бужоу Канокаха Бодато Шанкитаной Капиторо Камала Аятакшо Вишам Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Хари Rama, Хари Rama, Rama Сура Бхуктин чамуктин чадада синитам, Бхаван рупе н садан нра Браану си пура шанатам, ваги саджшо бадане лакшмиер жасча вакшаси ясьясте Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Bibhraishwa Jivaasaya mayam, Apara Matya Sangrishwa Atmanam Ato, Tejuva Ashtram. Ebam Guru Pasanoika Bhaktya, Vidyak utare na siten na dhira, Bibhraishwa Jivaasaya mayam, Apara Matya Sangrishwa Atmanam Ato, Tejuva Ashtram. Goaryagoshthipati Si Sila Bhakti Shiddhanta Saraswati Goswami Thakupba Sant, Paramahansa Jagat told that you are going to take your own responsibility. You are going to take one one your own responsibility. Then I skazal, have no responsibility. Gauriho Goshti Bhakti Shri Siddhanta то, что если вы хотите, что если вы надеетесь, то, что у вас есть, знаешь, вы считаете, что у вас есть что-то свое отдельное, то у меня нет связи с вами. <говорит> <говорит> И вот Гауди Гушипати Шишила Бхакти Сиданта, Савати Гусами, так как сказал, что те, кто на пути баджана имеют какие-то короткие интересы, то они не имеют никакой связи со мной. Hazard, no? I'm going to take all your responsibility. How to help you to, to. Like speaking, Вот из говорит, что это проще построить тысячи больниц, всяких образовательных рацион, учреждений, чем освободить обусловленную душу. Это Очень, я имею в виду, что это не возможно, не возможно, не чтобы душу гораздо сложнее, чем э, строить госпиталь или moment, еще делать какие-то материальные вещи. вот кто-то... Приходит на путь Баджана, чтобы достичь какого-то духовного блага, но в процессе иногда забывает, отвлекаясь на какие-то материальные вещи. Когда вы пришли сюда, вы думали, что вы бастурня, душа и вам нужно духовное благо? И поэтому супарпупат сказал, что все образование, what все, какие-то материальные заслуги, награды, медали, what все, что у вас есть. Или, может быть, раньше то, что вы насобирали, какие-то медали, какие-то научные звания, какие-то подобные вещи. чего Прахупад говорит, что вначале вы должны Отказаться от всего, что у вас есть. Вы должны отказаться от всех материальных достижений. Вы должны отвергнуть все это. Смысл в том, чтобы начать путь на начать хайбаджин с чистым умом, с чистого листа, am, не привязываясь и не сравнивая это с каким-то I mean, прошлым I mean, материальным you're опытом. You're и вот если кто-то получил посвящение у меня, то значит, что человек That буквально родился заново. заново, получил духовное рождение you're и что он родился прямо I'm сейчас. И вот если вы получили посвящение от меня, зависите от меня, если, если кто-то получает посвящение по-настоящему, то он должен чувствовать, что он буквально заново родился, весь прошлый материальный опыт, его нужна отвергнуть, буквально даже забыть, кто из нас, наш отец, мать, с какой страны, с какой касты и прочие вещи. На самом деле мы хотим быть Многие из нас хотят быть под контролем Майи. И мало кто хочет быть контролируем, быть божественным гуру, вашнавам, бхагаваном. И мало кто хочет быть под контролем такой. В божественной реальности. Многие пытаются от... с... сохранить какие-то карусель интересы, это лицемерие, и поэтому не могут обрести никакого блага в духовной жизни. Я бы очень счастлив. И вот. «Вот я никогда не хотел быть гуру, я хотел сделать вас гуру. Никогда не хотел быть гуру». Если я веду себя как гуру, мой характер, мой идеализм, моя жизнь, она подобна гуру, это, это моя жизнь, и когда правильный гуру, и когда мы можем наблюдать, когда достойный, правильный гуру, он, и к нему приходят правильные, достойные ученики. Это правильное совпадение, но оно очень редко. Как В случае вот, свадьбы, в случае семейной жизни есть термин такой, ну, раджаток или как-то так. И вот, когда такие люди, они совпадают и не настолько совместимы, настолько подходят друг другу. Это называется такой разжатая, буквально царская царское, царское совместимость. Но такое редко бывает. И со всю свою жизнь я мало видел тех, кто счастлив после женитьбы. Какие-то проблемы возникают, это из-за того, что неправильные, часто неправильные супругуни. Right right если они не смогли I'm достичь того, кто идеально I'm им подходит, то из-за этого множество Suppose проблем. Вот также с гуру и учениками. Suppose если гуру, например, не никогда не стремится ни к деньгам, ни к славе, ни к чему ученик, видя невечность и изменчивость материального мира, такой зрелый ученик, он может принять подлинное прибежище вот такого гуру. И он понимает, что есть жизнь, каково влияние мая, но не гордится ничем. Он очень смирен, like Keshop, как в случае like с Вайшнава like Можно встретить Джайва yeah. он, yeah. он, он достойнейший человек, но он был моей ваде. Но получив Даршан чисто Вайшнава, я сейчас приду But к этому, Vashnava один Вайшнав может дать вам Даршан и избавить вас от всех материальных обусловленностей, если нет никакой ващна в настолько он могуществен в виде Чистый гур Вашнав может избавить вас от всего невежества. Я вот приду к этому. И вот правильный ученик и правильный гуру, гуру Дефнишкинчин, Но ученик тоже не стремится к лапхи-пудзе и Это правильное совпадение. В этом случае мы можем найти, что вся бава-агруппа от падмы. мы можем найти его в сердце ученика. Мы можем найти, что бава-агруппа Падмы, ее можно найти в сердце ученика. И вся седанта, весь этикет, все поведение, все можно найти то в точности все исходит из гурпатпадной, под вся милость. И такой ученик называется Сникда Шиши, который может получить полную милость гурдого Сложно перевести этот термин, буквально такой ну, достойнейший, правильный ученик. И вот, ученик, если можно… Это тот, чье сердце находится в полной гармонии с сердцем подмы, Если вы сможете привести свое сердце в гармонию с сердцем, сердцем Гурупатпадмы, то никто не может, не сможет остановить вас, но мы можем видеть вот такие строки в этом киртане. Это очень, Кхертан очень просто спеть, но понять и применить в своей жизни гораздо сложнее, поскольку наше сердце ну, не совпадает с сердцем Гурупатпадмы. Гру хочет использовать вас в Гуру Севе, а вы хотите занять Гуру служение себе. И много раз я говорил, что прийти и смотрите. И вот прийти и смотрите, всегда существует вместе прийти и смотрите как. Хлеб и масло, например. <глеб> В английской пословице хлеб с маслом хороший, да. Такая пословица, ну там игра слов такая, что хлеб с маслом, оно одно слово. Значит, как бутерброд. <глеб> <глеб> подумать, посмотреть, то тут будет вот одно слово, а некоторые понимают, как два отдельных продукта, но это не так. Как вот в другом высказывании говорится, что наука и философия должны развиваться вместе, если есть наука, то и философия должна быть стоять за всем этим, и иначе откуда эта наука возникла. Вот много философия идут вместе, и сказал, что я хочу сказать, прийти и Мы Можем подумать, что сами, Мы можем подумать, если у вас есть какая-то любовь с девушкой. Вы, естественно, помните ее, помните ее образ, он всегда вымирает. Естественно, происходит, не нужно как-то специально медитировать на нее, когда бы вы ни шли, что бы ни делали, вы помните ее, поскольку у вас есть такая любовная связь и мать. Матери не нужно напоминать, что ее ребенок 4 часа приходит из школы, его кормить надо. Это естественно, она автоматически все делает для него. Но для других детей она так уже не будет делать. Это влияние Майя. Если у нас есть связь с кем-то, мы автоматически что-то делаем для них. И вот шрити, смотрите и прити. То есть, если у нас есть чувство к кому-то горы то и пометование о них будет естественным. А если нет чувства, то и помнить мы не будем. Вот если есть правила совпадения гуру и ученика, я могу показать вам вот несколько примеров в истории вайшнавской философии. Иногда случается, если ученик, они гармоничны, они подходят друг к другу, то ученик достигает огромного успеха. Иша Пурипат, и Мадхаведа Пурипат, например. И таким образом я могу показать вам, что Ганадхар Пандит и. Тандарик веденит, они подходят друг к другу. И вот Сидханта Вишаравсаста, если есть правильное совпадение между гуру и учеником, если не подходят друг к другу, то возникает связь сердец, очень глубокая связь, и в этом случае ученик может обрести полную любовь Группа отпадная. его, обрести его полную милость. И, И также Группа отпадная. он получит такую преданность от своего ученика, естественную, трансцендентную. Если ученик приходит к Гуру к какими-то коростными мотивами, то в этом случае ученик не сможет обрести совершенного руководства. Это невозможно. Рай Рамананда — он вечный спутник Шимана махапрабху, Maha и махапрабху и Рай Они обсуждали сокровенные лилы Радагавинда. Радагавинда. Все Внутри они Не в они не говорили об этих сахарайных лилах в открыто, не было никаких посторонних людей, они обсуждали между собой. И так или иначе. О Рамананде мы должны понять, очень важное, то, что если вы хотите обрести общение с саду, Будьте осторожны. Вы должны дважды подумать перед тем, как совершать саду санго поскольку есть нигде саду вот. и здесь говорится, что весь наша высшая цель, наше желание, сокровение и его желание того саду, с кем вы общаетесь, они должны быть похожи или едины еще лучше. Если вы хотите обрести общение с саду в начале всего, вы должны помнить то, что вам нужно высшее саду санга. И doing то, что садусанга должна возвысить вас, а не сбросить с духовного пути, и мы совершаем Саду сангу для sense. того, чтобы возвыситься, прогрессировать, а не для okay. Того, okay. того, чтобы so surely, упасть. И поэтому so все общение, которое вы обретаете society, в вашем обществе, если вы находите, что оно не для того, что плохое. Что там одни обусловлены души, они опасны, заняты всякой политикой, коммерцией и прочими материальными делами. То с такими людьми сложно достичь чего-то духовного вообще, если наша Гурварга хочет общество построить. Почему? Чтобы мы смогли прогрессировать на пути нашего баджана. А вот сейчас идеализм, к сожалению, уже не таков. Все. Но когда теряется стремление к качеству, то возникает стремление к количеству. И вот идеализм, он ä, и так теряется. И вот Шилабактян Такру говорит, если кто-то организует какое-то общество, если вы вот, создали какое-то общество, чтобы поддерживать храмовое служение. Нужны люди какие-то, чтобы все это делали. И вот Шила такого говорит, чтобы по поддерживать общество, храм. Нужны, день, нужны люди, деньги, какие-то материальные вещи. И вот Шила Бхактина такого говорит, но это не значит, что вы должны нанять каких-то непонятных. Людей без всяких Или, принципов. У всех обусловленных душ есть какие-то опасные желания. И, и вот, ну, в общем, сли, сли, смысл о том, что нужно следить, кому, кто, кому давать дикшу. Нужно не кому, всем не кому попало давать, а именно достойным людям. И вот, и такие люди не могут утвердить никакого идеализма и, что говорить об этом, наоборот, они будут позорить общество. То есть если такие люди приходят в какую-то духовную организацию, то они только позорят ее, и люди, видя, чем они занимаются под именем этой организации, уже испытывают только презрение. И вот Рай Махашой, если вы хотите обрести общение с Райа Махашоем, это моя просьба, пытайтесь понять ваше положение. Если вы не можете понять его, то не сможете понять действия Ра Рамананды, как я говорил в случае с Понда Риквидянитхи, все действия Понда Риквидянитхи. Наш Газафарх не мог понять, это было подобно На драме, это была лила. Я не могу сказать, что Газафарх глуп, и поэтому ничего не понял. Нет, это была такая лила. Но все же мы учимся от, от них, и Гадатхар пандит не смог понять все Божественные действия пандырика И вот, если вы не можете понять слова или действия чистого вечного, то вы можете сомневаться в чем-то. И в этом случае это может быть с причиной вашего падения. Я в тот раз говорил, что самый простой путь достичь галоки это саду санга. И также самый простой путь попасть в ад — это тоже саду санга. И вот мы должны обрести общение с таким саду, который... Возвышенно, причем если он слишком возвышен, то эта проблема то, что вы не сможете понять, его. он может быть слишком возвышен, что он слишком непонятен для вас. Поэтому сада должен быть тоже подходящий именно вам. И а также мы должны искать саду в своей сампраде. Если мы будем искать в Рамануже сампраде, то толк от этого не будет. И поэтому, если мы хотим обрести подлинное духовное благо, мы должны найти такого саду, то с нашей сампрадрэ, и гораздо более возвышен, чем мы, но, опять же, не слишком возвышен. Я видел, я, я например, могу привести список, написать очень большой. в грудь в Вайшнавском обществе. Если посмотреть на статистику, то можно найти большинство слуг Гупадпадпадмы, они пали вскоре. скорее. Поскольку они не смогли понять настроение Гурабадпадмы, находили какие-то недостатки в нем. Обусловленная душа, и она всегда находит недостатки во всех, даже в Гурабадпадме, то что не так ест, не так спит или не так говорит или еще что-то. И вот обусловленная душа находит недостатки даже святых и в итоге это становится причиной их падения. И вот если составить список всех и посмотреть, те кто... Но, Можно видеть, что большинство слуг Гурупадпадба, они падшие души, что вскоре становится, если посмотреть на их слова, на их поведение, на их суждения, на их действия то можно заметить, что с ними что-то не так. Конечно, если вы зрелые, можете видеть все это. И вот, если мы служим Парамахамса Гуру мы должны быть очень осторожны и понять Бани Сварупу. Группа Атпадме. Например, мы слушаем Шили Бхакти Памоду Гусей Махараджи. Я служил, спал у его двери, как собака. Я помогал ему всячески, но никогда не пытался находить никаких недостатков Группа подме когда я бы не приходил к нему в комнату, он звал меня. Звал меня часто, и вот когда бы я не, не заходила в его комнату, я чувствовал, что я пришел к Бхагавану, какое-то божественное чувство возникало в сердце. Не знаю почему, но когда я заходил в его комнату, как-то все менялось. Стоило выйти из его комнаты, как это чувство пропадало. И вот когда я даже служил ему ночью, а, он помогал в туалет ходить и омываться. И вот то, что он говорил, то, что он делал, я видел. И поэтому и у меня есть такой практический опыт. Я видел и мое отношение к Гурдаву как к Бхагавану. Я видел, как он спит, он под видом сна всегда повторял святые имена. Я никогда не могу забыть его и понять его приватно. Однажды я совершил одну ошибку. Я думаю, это большая ошибка, но с чьей-то точки зрения может быть не так. Но этой ошибки было для меня достаточно, чтобы исправиться. Однажды группа отпадла. Он сказал позоветящему Кришну. Я пришел. И, и вот он сказал мне, я думаю, там какие-то муравьи в моей кровати, а в моей постели, посмотри. Я посмотрел, я случайно сказал, где, где муравьи, ничего нет, и <решил> Разозлился, сказал, что тебе типа, показать где то муравьи водятся. я был испуган. Действительно, я не должен был так говорить. Так как вызов Гурдова, где тут эти муравьи. Я мог бы сказать, что не вижу никаких муравьев. Зачем мне надо было говорить, где что тут муравьи? И вот этого одного случая было достаточно и в тот день. Это изменилось всю мою жизнь. С тех пор я был очень осторожен с Шалване Севу. И для любую другую Севу я был очень осторожен. И вот этот, в этот день я получил огромный урок. Я просто сказал, где что-то муравьи. Грудах не ответили, что мне показать тебе, где эти муравьи. Мне не следовало бы так говорить. Мог бы сказать, что не вижу никаких муравьев. Зачем нужно было а, говорить, а, где, где тут эти муравьи? Это было подобно вызову. И с тех пор я извинился у Гурупад, под... Извинился, он простил меня. И с тех пор я никогда больше не совершал оскорбление. поскольку я знаю, если совершал оскорбление лотосным стопам Гурупад Гурупадпадмы. Я не смогу произнести ни слова Харикатхи. Я не могу ни если Я могу сделать можем ли мы делать, myself, совершать баджан или нет, это не столь важно. Главное, чтобы мы не совершали никаких оскорблений и общение очень важно. Поскольку в соответствии с нашим общением, Шила Бхактина говорит, Саду Санга, М мало кто готов совершать Гуру Севу. Даже сейчас я не могу найти никого, кто бы мог полностью посвятить себя Гуру Севе, и Вапу Если мы не если мы не будем уделять никакого внимание, Вани Севи Вапу Севе, учению Гурода, в его тела божественного тела. Это будет причиной нашего падения, может, внешне это будет незаметно сразу. Но в итоге появится его Ваня и в Апусе Сева есть божественные наставления, это его учение. Если мы не сможем понять Вани, учение, наставление группы от станет причиной нашего падения. Никто не сможет спасти нас. Такого есть как математика. Если некоторые можно, можно видеть заинтересованы только в Апусеве, то есть телу, телу Гурдева, но совершенно не интересуется его учением, то э, такие люди всегда падают. Можно видеть, они сбиваются с пути. И вот перед тем, как говорить о Рай Рамананде, мы должны понять, где мы находимся с вами, иначе мы приватно поймем Рай Рамананду. Если это не шутки Если мы получим общение Пури Гасвей Махраджа или Швитадев Гасвей Махраджа то тогда никто не сможет остановить нас от духовного прогресса и согласно Парамахам Садаршина я должен понять, что вы все мои шикши -гуру. Вы все мои шикши -гуру. Я никогда не говорил, что вы мои ученики. Что вы даете мне возможность исправить себя, говоря харикатху. Конечно, если я не утвердился на абсолютном уровне, я не смогу говорить об абсолюте. И вот Прадивна Мишра. Один из учеников Чайтани Маха Прабу. Он находился в Парушот Тан-даме. И вот он однажды спросил: "Маха прабу. и вот сегодня или вчера кто-то мне сообщение прислал. И я думал, приходит чтобы какой-то благо от меня получить, но потом понял, что он хочет меня отругать." И вот я хотел показать ему какую-то седанту, а он мне привел противоположные по аргументы. И вот он привел пример, что мы не должны находить недостатки у других, как Рамачандра Пури. Я не знаю, почему он ученик Вамана Махараджа. Или нет, поскольку его действия и слова говорят противоположно. Если такой человек а, говорит так, то это значит, что он никогда не видел силу Вамунагасая Махараджи и его учения. Причем вообще? Я могу сказать это. С, с полной уверенностью что он просто шпион какого-то общества я, я вот за свою жизнь никуда не, специально не не езжу люди сами приходят ко мне и вот я сказал ему. Если кто-то критикует настоящих гуру, гуру Ваишнава, то наша обязанность дать должный ответ — это наставление Шилы Прабхупады. Он, он критиковал Шридас Саипада и Махапрабху отругал его. И Махапрабху, он явно не находится на уровне Рамачандапури, поскольку Махапрабху. Он... И вот когда кто-то критикует нашу Гурвагу, если мы будем... не будем способен должен ответить на это, прикрываясь какими-то высокими словами, то что-то у кого-то. I should find fault with bhakti shita un that is you, you like to me. I can obey you or I can obey Prabhupada. It is the Siddhartha Vishar of Prabhupada. If you are going to watch that your Guru or somebody going to insult, Prabhupada speaking. If somebody going to insult our Guru Bhargava, if you are watching, 100% you can fall down. Prabhupada speaking. Если кто-то смотрит, тех, кто-то оскорбляет Гурбарга, будет после Нашу Гурвагу, это значит, что у нас нет связи с нашей Гурваргой. Это научно и логично. Если мы услышали, что кто-то оскорбляет нашу Гурвагу или Гудиматгу, если мы не гниваемся, это значит, что у нас нет связи с этим Гудиматхом с этой Гурваргой. Это значит, что мы не Поскольку у нас нет связи с Гурваргой. А если бы была бы, то мы гнивались на таких людей. И вот главный признак Вашнава то, что у него есть вера в Гуру Парампару. У нас есть Сампрада и Гуру Варго. Но у нас нет веры в Гуру Варго. И вот они не видели трансведетное тело. И вообще не, ничего от Силы Вамана Гусей Махара, за что говорить о том, чтобы получить дикшу от него. Если вы не видели вашу подумал, как вы можете получить дикшу, вы не понимаете, что я хочу сказать. Очень глубокая философия здесь. Если я не смогу понять, что такое Сила Бхакти Памат Пуридев Гусей что за дикшу же я получил? Вначале нужно осознать Гуру But anyway, I am going to follow Bhakti Siddhāntu Sarasana. You can follow your own path. I don't know what kind of religion you have taken part among the or uh, Keshavu Siddhāntu I don't know. But I have to follow according to the instruction of Guru Pātogno. My Guru Pātogno, you must follow Bhakti Siddhāntu Sarasana. That's why I following. Гурупад Падма сказал нам, чтобы мы следовали Шили Пахупаде, Бхакти Сарасвати. И таким образом смотрите перед тем, как а, а, обрести какое-то общение с Раманадой, мы должны понять его положение. И вот Падюмна Мишра он хотел услышать Харикатху от э, Махапрабу. И вот он попросил Махапрабу, что хочет услышать Харикатху от него. Тот сказал, что я не знаю никакой Харикатхи, я слушаю а Рамананды, но его нету. Он в деревню свою уехал. Можешь туда поехать и услышать Харикатху от него. А почему Махапрабху сказал, что не знает никакой Харикатхи, поскольку он сам Кришна? Шичтани Махапрабху сам Кришна. Кришна не может говорить о себе, хотя в ума Шичетани Махапрабху что-то говорит, но, но поскольку он сам Кришна, не может в полной мере о себе рассказать. И поэтому он сказал, что лучше иди к Рая И ты услышишь Харикатху от Нила. И вот Махапрабху говорит, вы очень удачливы, что вы хотите слушать Харикатху. Те, кто заинтересованы в том, чтобы слушать Харикатху, они все очень удачливы. Махапрабху говорит на Бенгале. Те, кто имеет вкус Харикатхи, они очень и очень удачливы, поскольку нет никакого другого пути достичь Верховного Господа, кроме слушания Харикатхи от чистых Гуры Вашнав. Мы думаем, что мы слушаем Харикатху, но наше слушание Харикатхи... Совершенно ли оно? Yeah, поскольку правило таково, что нужно yeah, слышать Харикатху с полным самопреданием, а если кто-то слушает таким с вызовом, то, то это And неправильно. этого Гену как развить. Мы тоже не сможем ее развить из-за того, что мы не следуем формуле показано симаном показано богованощий Кришны и какова эта формула та твитхи вот это шлока. вот это слога очень важное мы должны помнить И поскольку Бхагаван Сикришна говорит, что твитхи на надвитхи будьте уверен, панипад значит полное самопредание, парипрашна, задавание достойных правильных вопросов, парипрашна и со служение, три условия. мы должны исполнить иначе мы не сможем обрести таттва -гена. даже услышав об этом. Мы забудем, если мы не совершаем сэву. И вот пронипад, препарашная сэва, три условия. Не исполняя их, эти три условия, вы не сможете обрести таттва Можно вспомнить, я начал с важного. Если вот ä, правильный ученик и правильный гуру, которые подходят друг к другу, вот сейчас я хочу прояснить нечто важное. Это связано с первой шлукой, с, с которой начала. И вот что здесь говорится. Если я пришел, Шили Бхактиван Такура, например, здесь, или Шила Бхактисиданта с а, хорошим, чистым умом. Может, мы совершали какие-то грехи в прошлом, но мы искренне. Но мы не совершали никаких ваишнавапаратов, может, какие-то грешки. Но сейчас я могу понять, что это жизненно, не вечно. Как мы можем спастись? И вот с таким настроением, если я к приду к шили Пабхупади, бахти Сарасвати или к шили Такуру и получив их дарша, поклонившись всем. Они могут избавить нас от невежества. Мы не верим. Они могут избавить нас от невежества. видя, значит от невежества. Даршана. Вот это швука. Кто-то поет киртаны, но не понимает их значения. С помощью даршана, вот, вот он так уговорит, вы говорит, примите мовение в Ганге, вы очиститесь, но Вашна вас стоит только увидеть, он уже очищает вас, и чтобы избавиться от невежества, Наши персональные попытки, они незначительны. Пытайтесь понять то, что говорю. И, И вот, поскольку, просто получив Даршан Гуру вич, в наше невежество но уйдет, прочь. <тут> Это не, не всегда случается, кто-то оскорбление совершает, кто-то лицемер. Но если все идет правильно, то вот <тут> так и происходит, как я говорю. И в этом случае, в этом случае, Гуру случае, они избавят нас от невежества. И вот, чтобы избавиться от невежества, наши собственные попытки не очень, а, они тщетны. Но мы должны помнить внутри нас, видя знания и невежества. Они присутствуют, не все об этом думали. Если вообще кто-то думал kind of before, о том, что в его сердце может быть как знание, так и не невежество одновременно, мы не, не знаем, что видя и о они внутри нас, не только невежество, а знание также присутствует little video, right? is the, But that you, uh, you have to try With a video. Yes, Why you say Yes, mm -hmm. yes. That Vidya you will have to kick out. But not now. But not now after some time. When? When the time. Suppose I am taking one kata. Kata, you know kata? I am putting in kata. And I like to make way through При, пример Махарадж приводит, если нужно пройти через джунгли. Они часто так заросли, что не пройти, and поэтому надо взять топор uh, раз, и раз, разрубить себе путь. Но потом, как мы But, прочистили себе дорогу, то уже можно so, без топора so, идти. И вот о а, а, а виде, видео в нашем сердце, не только невежество, и, а, а видео невежества можно избавиться от нее по милости Гуру Вачнаву. Но видео знания не так просто избавиться от него. Его, и вот относительно избавления. От, а от невежества это очень легко по. Милость Гурава Ишнаву сложнее избавиться от знания. И вот мы должны протянуть нашу руку Деву и попросить о помощи, как... Тонущий человек, он хватается за соломинку, за любую возможность спастись. И вот так what, what его кто-то может so, вытащить из воды. И если like вы хотите избавиться от невежества, будьте осторожны. И вот, чтобы избавиться от знаний, это нужно вот знания, видимо, нужно протянуть руку под подмех, поскольку не избавившись от и, и вот Авидия, она приведет к нас к опасности. Это невежество. Но, но это как бы естественно, овиде какое-то знание, но тоже может стать причиной нашей обусловленности. Но с другой стороны, как-то косвенно, если невежество Because, прямо служит причиной нашей обусловленности, то знание оно косвенно. И поэтому нужно избавиться от всего этого и обрести пара видео. Обычно материальное знание мало помогает на пути Баджана. Paravidya, which, which I can get only and only by the exclusive mercy of Guru Pasha. Not that Guru Pādhava can give and you can take. Before taking from Guru Pādhava, before receiving from Guru Pādhava, you should understand your position. If you are not in a position to take all Paravidya from Guru Pādhava, then you are previous. Like I already told, но опять же, не, не каждый может принять паравидию от uh, Гурмахараджи, как вот Брихамьяс Брихаспати, Индра и, и Бали Махараджа, они оба учились у него. Они хотели обрести Брама видео, и вот они слушали от Брихаспати одновременно. То же самое естественно. И они сидели, слушали Брихаспати одновременно, но в соответствии. А Вирочен, Вирочен, Вирочен О, отец Пали Махараджи. И вот, и вот они сидели, слушали. Но из-за разных самскар Индра понял одно, Вирочин — другое, поскольку их самскары разные. Как на, на берегу Ганги можно видеть но что деревьев? Вот, например, деревья Нима и манго. Деревья, дерево Нима дает очень э, горькие плоды, очень горько, горькие листья и все остальное, а манго дает сладкие. Хотя они растут на одной земле, пьют одну воду Ганге, одно солнце на них светит, одним воздухом дышит, но из-за различных самскар манга очень сладкая, а Нима очень горький хотя растут <laughs> в одном месте и все одинаково. И вот, если вы находитесь в правильном положении, чтобы принять паравиддхи от Гуападхадмы, это возможно только с помощью следования вот этим трем принципам Тадвити Парипад, Парипрасная Сева Если у вас какой то лицемерия в Гуру вы станете каким-то демоном уважаемым причем может человек просто уважаемым быть, но внутри быть демоном И вот относительно… simple, hard, no complicacy, no politics, no there, nothing, you realize that life is and uh, you have done countless That's not a problem. But your honest attention, you are coming in front of Guru Pato Pato with Group, и вот мы должны быть искренне. когда я встретил Гуру падмул первой жизни, это было подобно революции, эволюции в моем сердце. И вот он говорил мне о Распространение премы, что необычно, если кто-то новый человек говорит, приходит, нужно говорить что-то простое. Что-то о душе и такие простые вещи, но Гуру Макараджи говорил о том, как Мухапабу раздавал прямо, И потом, спустя много лет, я понял, почему. Иногда он, я задавал вопросы, вопросы под мне давно. Когда только пришел, мне так много вопросов было, поскольку сразу я очень много читал. Перед тем, как прийти в Мадхия, все читание Бхагавату, читание Чайтамриту, Шимат Бхагаватам и все остальное я уже прочел. И вот я ночью ночью читал читание Чайтамриту, когда все спали. И у меня было прекрасное чувство, я читал читание Чайтамриту, я думал, я, уже что-то знакомое, я, у меня такое чувство было, когда бы я не читал, читание не читал, это то у меня было такое чувство, что а, это знакомая книга, может, с жизни или еще откуда-то, или с чем от Бхагавата Махапурана, я чувствовала неизвестно мне, или Бхагават-гиту. И я задавал вопросы Гуру Патпадме. И Групат Падма смотрел на меня и смеялся, и ничего не отвечал. Много раз я задавал такие вопросы. Но Гуру ничего не отвечал, просто смотрел на меня и смеялся. Но ничего не отвечал. И сейчас я понял, почему. Он не хотел отвечать на мои вопросы, поскольку я был глуп. Если бы он начал отвечать, я бы не понял. Сейчас по его милости что-то я осознал. Он здесь. Не то, что он ушел, нет, он ведет меня всегда. Таким образом, от виде, знания тоже нужно отказаться. И поэтому вот в этой шлоке говорится. И вот Эвам значит таким образом. Каким образом? И вот таким образом нужно совершать особое служение Гуру подме всем сердцем. Это было должно быть от всего сердца, а не на показ. И тогда можно достичь успеха. Иначе Группат он даст вам какие-то материальные вещи и, таким образом обманит вас, поскольку вы забудете полный цели. И вот особой преданностью, с особой преданностью мы должны служить Группат Падме. Упасана здесь значит санскритское слово. Упасана значит <къес outdoors> упа упа значит упа значит мы должны сидеть перед группой под всегда How находиться ist? ну как сидеть рядом буквально здесь иносказательно I говорится что мы должны находиться рядом с группой всегда даже если Гурдов ушел с этого мира, мы всегда должны находиться рядом. Мы должны всегда думать о нем, в уме находиться. Никогда не поворачиваться к нему спиной. Вот Пытайтесь понять, что я говорю. Я имею в виду, мы должны находиться все время, каждую часть секунды. Мы должны находиться перед Гурупадом, перед группой, под моим лицом к лицу. И поклоняться Ему всегда, и Его Шила Пахупад говорит в тот момент, когда Вы прекратите совершать поклонение Группат Падме, это будет э, время Вашего падения. И Группат говорит, и вот Шила Пахупад говорит, что мы всегда должны совершать поклонение Группат Падме, каждую часть секунды, в виде и вот здесь... Знание в виде сравнивается с мечом, который можно вырубить все невежество. И вот мы должны избавиться от всего невежества с помощью меча знания. И когда все это видео и видео ушли, мы должны заниматься СРВ. Мы должны служить группам под Бхагавану, и тогда мы обретем видео. Will have so, И вот если мы достигнем пара виттеля, то уже ничего другого нам не понадобится. И вот райрамананда — это вишакасаки. Это не шутки, и Прадюна был отправлен Махапрабу слушать Харикатху от Рай Рамананды. Он превратно понял его, Рай Раманандо, поскольку он когда пришел туда, Рай Махашрой был занят, и слуги сказали, что он за занят, чем за ничего делать? Ну, вот тут это несколько девочек. Он их учит танцевать. И Рай Махашу, он их моет, мывает, массажирует, одевает, учит. Джаганат Книга такая есть, написана Рай Рамананды. И вот он это танцы для Джаганатха. Это весь из Бавы, в этой поэме. И Рамананда, он учит их танцевать для джаганатка. Пормит их, переодевает, все делает им. Но не возбуждается на них. Но Падёна Миша подумал, что ой-ой-ой. что занимается, тут женщина учит чему-то. Ну, в смысле девочек, Так подумал, что что-то плохое про него. Вернулся и сказал, ты уже услышал Харикатху от Рай Махашая, не Рушота, не Дебух. И Махапрабху понял. Что он совершил оскорбление, превратно понял Рай Махашая готов буквально в это отправиться. И вот он начал говорить ему сокровенную седанту, он хотел прояснить все его сомнения. И вот Махапабу говорит: "Смотрите, я саньяси. Но все же я боюсь женщин. Что говорить о женщине? Если я слышу имя женщины, я... и то боюсь уже." но Махасай, он единственный, кто не чувствует никакой реакции. Махапрабху знал все, он находился в сердце каждого, и тогда можно задать вопрос, почему Махапрабху не наказал Раймахасоя, в то время как он наказал что-то Харидаса маленького Харидаса. И тот ничего не делал, просто подумал, но внешне ничего не сделал. Просто во имя подумал, что неплохо бы насладиться с этой служанкой Мадаве. И Махапрабу его, его выгнал. И тот же самый Махапрабху прославляет Трайрамананду. И какова же причина Он свой, вроде похожий случай, но как все разное. И, и махапрабху хотел простить. Смотри, я соняси, я чувствую реакцию, когда я э, не только вижу, но и слышу имя женщины. И вот мы знаем, его тело апракрита. Смотрите, он, на, он, а, он моет, он делает, он делает он массаж, он одевает, переодевает, учит танцевать. Красивых молодых девочек, но не чувствует никакой реакции на них. Вот я... А многие, если не все, просто видят женщину, уже возбуждаются. И даже когда как видят какую-то стат стат статую красивую, не то, что она женщина стоящая. И вот только Рай может беспристрастно стране, смотреть на них. И это признак того, что он, его тело трансцендентное. Он смотрит, переодевает их, моет, купает, и кормит, но не чувствует никакой реакции, поскольку Рай Махасой служит им, как, как вишака, Саки служит в Радхаране. Рай Маха не думает о себе, что он мужчина. Он никогда не думает о себе так, что я мужчина, могу наслаждаться женщинами. Нет, у него таких мыслей нет. И вот мы должны понять положение Рай Рамананды. Так много седанты, о Но Рай Рамананде, времени мало на все. И вот о том служении, которое совершала Рай Рамананда, и, и также, если вернуться к э, реке Гадавари, где началось обсуждение, где говорили, утра Рамана Дасамад произошло, это великолепно. Махапрабху хотела открыть все сокровенные вещи Баджана с самого начала. Varnasham после этого Karma Pan, Karma Pan. Pan. Everything. Everything. More. Everything. Ganisra Bhakti, Karmanisra бхакти, when Ma speaking about devoid Anything more I like to see. So, whenever Raya Manda, Raya Manda started from Bharnasana Dharma, Vishnu Vishnu, uh, uh, from there started. Like Biyotavari, Biyotavari, you can remember. You и вот hand, started, когда Махараш начал ее говорить, one, и Karmakandhi вот Karmakandhi она началась с Кармаканди Брамана. И потом постепенно все выше, выше и выше, и до куда мы дошли. И также обсуждение между Рай Раманадой и Махапрабху в Раманадосамбате приняло такой красивый оборот. Так постепенно они все выше и выше поднимались, о более, более сокровенных вещах говорили. И Махапрабху был очень заинтересован в том, чтобы слушать. Рай Махашой сказал, что ты говорящий, и ты слушающий. И Рай Махашой сказал, ты говоришь, и ты же слушаешь. Ты говоришь из моих уст, и ты же слушаешь. И Рай Махашой сказал. И вот Гурупад Падма он говорил. Если у вас нет знания о санатанах Шикше, у вас нет знания о Рупа Шикше, или о Райрамананде, то будьте уверены, что вы не сможете совершать баджан. Баджан для вас тогда невозможен. Крупат Падма говорил. Об этом Райрамана вот, Дасамад я тоже говорил. Я говорил о нем ранее И вот так много вещей. Вот я, Махарадж, говорил о введении в Расалилу, это месяц заняло. Много лекций на эту тему было, но кто может все это принять? Сейчас мало кто хочет стать учеником, многие хотят стать гуру, только я хочу стать учеником. This is the position If heavy, then they can leave and go, to help. They can find some faults. They can find some faults from That they can do. That they can do. So, Mahasvai, today is a thing. И вот, it's a big discussion. Day by day, Ray, Ray, мы будем говорить о нем больше, я продолжу следующий его день явления или ухода, из разных углов и точек зрения будем вспоминать его. И вот мы просим прощения, если осознанно или не осознанно совершил какие-то оскорбления лотосным стопам и мы просим его о милости, чтобы понять, что такое а Панага и Рагануга Баджан, я буду продолжать говорить на эти темы. You know. So, long time we are not discussing Chaitanya Bhagawa, the devotee speaking. So what to do? I cannot make up any time.